Если вы... Если вы... Всем привет, это Тим Риза. У нас для вас новый блок туториалов, в конце которых мы научимся суперкрутую связку. И сегодня мы будем делать хук, ник, дроп или HQ дроп. Кстати, поздравляю вас, для того, чтобы научиться этот элемент, можно ничего не уметь. Вот это поворот. Как можно было догадаться по названию, этот элемент состоит из хука, кика и дропа. Так как я делаю все элементы в левую сторону, этот элемент я тоже буду делать в левую сторону. Как определиться стороной винтов? Каких винтов? Если вы не определились со своей стороной, можете посмотреть первый туториал, там есть очень классная подсказка. Начнем с хука из положения сидя. Переносим вес тела на правое полупопе и опираемся на правую руку. Левая нога уходит назад, левую руку ставим между ног и переносим вес тела на нее. Нога продолжает движение по кругу до тех пор, пока мы не окажемся в упоре. Вторая часть. Кик. Далее делаем гик из упора и добавляем дроп на 180. Как только вы поверили в себя, добавляем дроп на 360. Теперь забираемся повыше И соединяем все подводящие Пара важных нюансов Не забываем делать упор на руки И чем прямее ваши ноги И резче вы делаете махи Тем сильнее и круче выглядит этот элемент А теперь догадайтесь Какой трюк мы будем делать в следующем туториале Спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.